Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга Павличенко, я независимый партнер корпорации Фухолл, И я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Я благодарю вас за подписку. Сегодня я вам расскажу об удивительном продукте, который входит в систему самовосстановления организма. Это капсула Линджи. Издавна считают, что линджи имеет эффект успокоения духа, прибавления мудрости, обострения памяти. Применяется в качестве средства замедляющего старение, регулирующего состояние нервной системы, отличающегося противоопухолевым эффектом и улучшающего мозговое кровообращение. Линджи называли растением вечной молодости. В составе капсулы линджи мецели гонодермы китайской, самого ценного вида линджи. Также Порошок мицелия кардицепса китайского и порошок аскоспор линжи. Кардицепс китайский в сочетании с, выка... с высококачественным линжи способны очень быстро и максимально обеспечить головной мозг человека необходимыми питательными компонентами, повышать функциональные способности головного мозга. Капсулы линжи существенно улучшают кровообращение в головном и спинном мозге, способствуя лучшей доставке кислорода и питательных веществ к нервным клеткам регенерируют поврежденные клетки мозга, восстанавливают нейронные связи между ними и ускоряют передачу информации. Препарат успешно применяется при нарушении кровообращения в головном и спинном мозге, в том числе после перенесенных инсультов. Применение этих капсул заметно улучшает настроение, повышает работоспособность. Препарат полезен тем людям, кто хочет развить свою память, повысить интеллект, улучшить способности к обучению, изучению языков. Легендарный кардицепс китайский, входящий в состав этого продукта, качественно регулирует иммунную систему организма, способствует правильной работе мозгового кровообращения. Традиционное название данного продукта – мозговые капсулы – отражает целевое применение и эффект, Продукт обостряет ум, повышает работоспособность, регулирует эмоции. Широко применяется в качестве восстановительной терапии после кризов. Рекомендуется при потере концентрации, памяти, а также в периоды больших умственных нагрузок. Улучшает сон. В состав капсулы линжи входит кардиоцепиновая кислота, которая очень хорошо восстанавливает миелиновую оболочку нервного волокна. И уже тогда импульсы очень хорошо идут от клеток головного мозга к различным органам и конечностям. Капсула линжи обладает очень мощным противоопухолевым эффектом. Поэтому в настоящее время в онкологических центрах врачи-онкологи очень часто своим пациентам назначают вытяжку гриба линжи. Партнерам корпорации ФОХОУ очень повезло. Нам не нужно добывать где-то гриб линжи, делать вытяжку из этого гриба. У нас есть очень эффективный, очень мощный препарат, который обладает сильнейшим противоопухолевым средством. Это капсула линжи. Препарат линжи очень эффективен при заболеваниях мочеполовой сферы, как мужской, так и женской. При таких как состояниях, как импотенция, бесплодие, аденомы, простатиты, миомы, фиброзно-кистозные соединения, даже улучшают количество и качество мужского семени. Капсулы Линджи изготовлены с учетом нанотехнологий. Это глубокая заморозка сырья и очень высокая вибрация. Идет расщепление мембраны и ядра клетки и извлечение всего полезного из содержимого данной клетки капсулы линджи очень эффективны при таких состояниях как дцп задержка умственного и речевого развития у детей болезнь альцгеймера болезнь паркинсона эпилепсия рассеянный склероз и других неврологических состояниях при более длительном применении капсулы линджи восстанавливается сон улучшается зрение память слух Повышается настроение. Это продукт, который очень хорошо ухаживает за клетками спинного и головного мозга. За клетками всей нашей нервной системы. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующего видео. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами была Ольга Павличенко.